Перевалами, мечтами небывалыми, маршрутами опасными порой Везут машины разные, красивые и грязные, наш джипинг называется игрой А эти точки не просто сюрпризы, совсем нейрогенные они Порою эти точки стоят жизни, они опасны очень и трудны Лыхали вечером, а финиш только утречкам. Су-2 ночной а — это полный драйв Добраться бы до финиша, пройти бы эти точечки Тогда на сердце точно будет лайв Ведь эти точки не просто сюрпризы Совсем не они Порою эти точки стоят жизни Они опасны очень и трудны Пройдешь сначала речку, ты поднимешься на сопочку Потом вдруг резко надо со скалы Вот путь по навигации ведет до перекресточка а дальше, друг, дороги не видны Ведь эти точки не просто сюрпризы Совсем нерогенные они Порой эти точки стоят жизни Они опасны, очень и трудны Воткнем мы по раздаточке, чтоб путь пройти красивенько, ведь можно очень плотненько застрять. Крутитесь же колесики и выносите, милые, ведь штурман тоже очень хочет спать. Ведь эти точки не просто сюрпризы, совсем нерогенные они. Порой эти точки стоят жизни, они опасны очень и трудны. Такая вот легендочка, как сказочка красивая Ты сам попробуй этот путь пройти И если кто не верит нам, что джипинг это трудности То нам с тобою, брат, не по пути Ведь эти точки не просто сюрпризы Совсем нейрогенные они Порою эти точки стоят жизни Они опасны, очень и трудны Дороги перевалами, мечтами небывалыми, маршрутами опасными порой. Везут машины разные, красивые и грязные, наш джиппинг называется игрой.